всем доброе утро 21 числа 21 числа, поддельник что, будем катать смотреть будем сообщать, что да как 270, так как мы стали говорить шума с дали заявку, плюс 210 рублей статищего 268 сейчас посмотрим, куда поедем о, что то прохладно на улице, минус 3,5. Машина холодная. Автозапуск включился, но холодная. Вчера не работал. Ну как не работал? Три, за... Две заявки сделал. Съездил на ЧТЗ и ЧТЗ обратно. Там 600 с лишним рублей заработал. Поехал ремонт делать. В квартире. Он сам себя не сделает, кого-то нанимать не хочу. Подачи вообще платные, какие-то с поселком. Я в центре города стою, в поселках, подачи платные. Приехала в зону центр опять, на Северный 240 340 рублей заявку дали, сейчас поедем, поедем. Там в центре делать нечего, рано еще, что там делать. Вот и шо, на Северный Апполь Отличную заявку дали с Генера России Евгения Родионова до Академика Королева 39. Тут ехать 3 минуты. Плюс 240 коэффициент. Как бы, ну, хорошая заявка. Если, конечно, выйдут. Но уже безнал, без разницы и так, и так. Короче, вышло. Спасибо за поездку. 369 рублей. За 3 Для минуты, за 5 минут за 8 минут. нам оценку в приложении Яндекс .Такси. Очуметь Вообще просто отчуметь. Таких я людей еще не видел, реально. И тут идти пешком 10 минут. Каз брать в Каширин 163 на Черкасскую, на Финзе. Плюс 320 рублей коэффициент. Сегодня что-то какое-то сумасшествие происходит. Люди вообще за выходы не переобулись, что ли, непонятно. Заявочку начнем за 532 рубля. Данный сейчас чем за. Плюс 240. Сейчас всем это выбор 50 рублей, да. Что ж, вот, да, да вот. Ну сейчас посмотрим. Поработаем мы сейчас. Отличное утро, каждый день бы такое утро, я бы доводим бы всегда. Приехал я на Алмаз. За 50 случных рублей, сейчас скажу точно сколько. 506 рублей. Вот. Всего заработал 4 заказа 1700 рублей, 1755. За один заказ 369 рублей, которые за 2 минуты деньги не пришли. К сожалению. Вот. Ну, будем ждать, пока они не придут. Ничего страшного. Вот. И будем сейчас ждать следующий заказ. Перерывчик маленький. Леха дождемся. Леха приехал. Всё, с Леха Чуть, чуть и поеду дальше, наверное, или работать, или домой. Что-то мы посидели очень долго, пообщались, давно не виделись. Дали заказ, поеду домой. Сейчас сначала на работу заеду, на бывшую, и поеду домой. Как раз с 28 ма. Я до поехал на старую работу, заеду, поздороваюсь, да поеду до дома, вечером выйду опять в Попросили меня доставку сделать, унитаз довезти. 450 рублей доставка. Пофиг, Нормально все. Вот, дали с соседнего дома сразу же заявочку по эконому. Ездил я туда-обратно, точнее, 295 рублей ценник. Вот. Немного и немало. Вот со времени потратил 12 километров. Вот так вот. Поехал я домой. Завтра утром выйду на линию. Заработал за 6 заказов 276 целый день. Керник просто продал. Вот. Ну, плюс доставка 2,560, 76. 2, 2, 2 600, короче, я заработал. Завтра поеду, утром выйду. И стоп выхожу в 4 утра. Ой, 4 вечера. Вот. Сначала в 6 выхожу, потом вечером выхожу. Работаю. Ой. И все, до 12 часов под работу отвечаю. Не, не поеду, никуда. Завтра